Россия поставит США на место с помощью арктического кинжала. Испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал» в Арктике завершились успешно. Военный обозреватель КП Виктор Баранец истребители МиГа-31 протестировал гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в условиях Арктики. Испытания прошли успешно, техника хорошо показала себя в сложных климатических условиях, сообщил портал «Известия». Кинжалы помогают РФ укреплять наши позиции на суше, на воде и в воздухе. Теперь они укрепят позиции страны и в Арктике. Главное, чтобы мы побыстрее начали массовое производство этого супероружия. Обретая кинжалы, Россия обретает очень мощное оружие тактического и даже стратегического плана, добавил он. Виктор Баранец подчеркнул, что сейчас между Россией и НАТО идет война за Арктику. Противостояние началось из-за того, что США отказываются признавать, почти 90% севморпути пролегают в территориальных водах РФ. Их военачальники заявляют, что им плевать на наши требования и они будут ходить, где хотят. Они уже очень серьезно готовятся к схватке за Арктику, взяли в аренду несколько ледоколов и заказали строительство целой партии ледоколов. Поэтому РФ серьезно готовится к возможным стычкам и наращивает мощь. С помощью арктического кинжала и другого вооружения Россия сможет поставить Соединенные Штаты на место и защитить свои границы. Кинжал, как и все другие виды оружия, от патрона до самолета, мы приспосабливаем к Арктике. Там особые условия из-за экстремально низких температур.